Всем доброго времени суток. С вами Катамхали, американский линкор восьмого уровня Алабама. Карта Огненная Земля. Игрок контролер. Сейчас начнется проверка билетиков. Безбилетники будут отправляться в порт. Так, тирпец, наверное, пошел прятаться в угол карты. Сразу получил на 4300 и все. И, и отворачивать. Бежать надо. Минус союзный эсминец. Кто там у нас? Аншан. Шестой уровень. Ну, в принципе, невелика потеря пока что. Тем более, что здесь точки захватывать не надо, а тут. Бац, и минус еще вражеский эсминец, минус подводная лодка. Как, как, как так быстро, блин? Причем и того, и второго уничтожил Куниберхи. Ну, не знаю, там может на торпеды, но подводная лодка в чем могла находиться под водой, да, и в принципе от торпед скрыться. Нет, ну, наверное, словило. Неприятное на пятнашку здесь попадание от Колорадо. Все, там сейчас, по-моему, союзную подводную лодку потопит. он там видно. Забрасывает ее глубинными бомбами. Почти половину прочности Потерял там подводник Не, промечил вот так На подводной лодке тоже на вот так лезть не стоит За свет попадешь Там еще если будет эсминец Начнет тебя гонять, забрасывать глубинными бомбами Плюс там крейсеры-линкоры помогут И подводные лодки долго тогда не живут Надо играть более осторожно Тем более что запас прочности у них <laughs> Крайне ограничен Света нет, стрелять некуда, да? Алабама вроде так. Ну, позицию занял, не сказать, что хорошую. Все, пожалуйста, минус союзная подводная лодка. Счет 2-2. И на фланге эсминцев нету, посвятить некому. <поблемый> Это иногда становится проблемой, особенно когда в обеих командах игроки, которые крайне а аккуратно играют и, и те прячутся, и эти прячутся, хотя у противника здесь и подводная лодка, и эсминец есть, но все равно они как здесь Ой, нежданчик какой там по центру сразу два линкора пробирается, терпится Колорадо. По-моему, Алабаме пора отсюда делать ласты, а то склеить. Беги Алабама, беги! Более с Тирпицем на короткой дистанции лучше не встречаться. Мало того, да, если он еще и в ПМК прокачан, Еще и торпеды. Здесь по центру-то особо и помочь вот сейчас некому. Есть цитаделька почти двадцаткая. по-моему, пора полный вперед. Тирпец приближается. Тирпец, наверное, на Алабаму и нацелился, скорее всего. Сейчас бы, конечно, неплохо было крейсер добрать. А Неровен час. Сейчас еще пожары начнутся. Вон еще плюс сбросил, запустил свою там бомбардировщиков. Алабама отворачивает. Там что-то зацепило, но не особо Союзники добирают Крейсер Так, от Тирпица пока что удалось Скрыться, он там за островом Но зато сюда Направляется Колорадо Но этому главное борт не подставлять Сейчас Так, ну Тирпиц там Скорее всего сейчас отвлечется На ОМОНа ОМОНа там скорее идет, сейчас хочет Торпедками прокинуть Так, эсминец справа далеко Сейчас будет разборка на коротке с Колорадо Ну, главное дать залпу, успеть самому при этом И да, еще борт убрать Ну, нормально, все, брикошет, не пробитие там Второй залп у Колорадо более удачный Причем он продолжает идти бортом даже не подумал о том, что надо довернуть там Что-то ремку Алабама не использует, уже можно было Ах, чуть-чуть не хватило, 4000 остается прочности у Колорадо Наконец-то игрок врубает ремку ну этим залпом Колорадо надо добирать, нельзя ему давать больше стрелять то что сейчас опасно, прям тоже оказывается Алабама бортом Колорадо Но есть цитаделька, есть первый уничтоженный противник Тирпиц там, я думаю, вражеский сейчас тоже нормально ему накидывает. Сто он там под фокусом находится, потому что там, да, союзный линкор, кто там, Бавария, Шерс, Амона. Все должны сейчас быть сосредоточены на Тирпиц. Хотя не знаю, видно, что по Ринауну летят снаряды. Откуда? Лодка. Бавария там фугасами накидывает. Ну, терпится там сражается, уничтожил Шерса. 14 тысяч урон в общей сложности уже 86. Вот тут даже оттирпится ПМК снарядом он... ну, Один залп долетел. Счет 5-6, 5-7. Нельсон уничтожает авианосец, который вовремя не успел скрыться. Некоторые игроки на авианосцах. Да и сам попадал -по в такую ситуацию, когда вот вроде увлечешься там налетами И не замечаешь, что, к примеру, фланг прорвали Или я один раз попал вообще Вроде и поблизости никто не светился, никого не было Все противники далеко Летаешься, спокойно там уничтожаешь Ну, или пытаешься кого-то уничтожить В общем, занимаешься своим делом А там, хоп, где-нибудь по центру какой-нибудь эсминец Спокойно проходит, никто ему не мешает Ты его замечаешь, уже слишком поздно. Такое тоже бывает. Но некоторые эсминцы теряют столько времени, чтобы окольными путями, там, не попадая в засвет, добраться до авианосца. В итоге у них на это уходит практически весь бой. Я бы сказал, это не рентабельно. Эсминец может быть гораздо более полезен, да, за при захвате точек и уничтожении, к примеру, линкоров, а не охотой на авианосцы. Ну, все зависит от того, еще какой эсминец, да, там артиллерийский, торпедный. Но заниматься охотой на авианосцы с начала боя. Это, это подвести команду. Эх, жалко. Рановато, конечно, здесь. Если бы сейчас чуть попозже залп, можно было бы дать по фубуке и добрать его. Ну, хотя бы по стреляет. Может, и ПМК доберет. Ах, еще бы там почти 600 сняли. У эсминца прочности там осталось очень мало. Здесь, если что, есть возможность уйти от торпедной атаки. Счет 4-5. Противник выходит вперед. Еще и базу забирает. А вот базу захват сбить некому сейчас. Ну, если только он Нельсон, Нельсон. Надежда только на Нельсона. Или на то, что противники решат. Скажут, а не будем базу брать. Пойдем. Пойдем набивать урон. Иногда это становится, конечно, большой ошибкой. Сквозное пробитие. Урон уже, кстати, 125. Вот сейчас просто подводная лодка. Иди, захватывай точку, дабы не рисковать, к примеру, да? еще там плюс эсминец. Ну, эсминец куда делся? Фубуки убежал, а, ну вот он, да, который на соплях. Есть, ну, Алабама же БМК по нему настрелил. все уже из головы вылетел еще один сквозняк никак не удается нанести какие-то ощутимые повреждения. Да, это, конечно, большая ошибка, то, что точку не стал никто брать. кирпиц почти уничтожен, там что-то... Фугасы какие-то летят мимо... А и на подводной лодке игрок тоже решил не заниматься глупостями. Да зачем нам точки захватывать? Ну, зато линкор уничтожил. 3 в четыре команды остались. Да, у Владивостока, блин, прочность еще 51 тысяча. Он сейчас уперся в линию, будет стоять на месте. Ну, практически на месте, да, когда в линию упираешь, там очень сильно это сказывается, конечно. На годовых характеристиках корабль становится крайне неподвижным. Но там еще не забывать, что где-то эсминец по пятам может идти. Вот в такой ситуации сейчас, если посмотреть У противников, ну, шансов на победу В разы больше, даже непонятно Какие шансы здесь, да То есть осталось три линкора Против подводной лодки и эсминца Пусть эсминца прочности очень мало Но при нормальной Да, игре Просто достаточно Не попадать за свет Тем более там в фубуки Он нормально, спокойно может Производить торпедные атаки Аккуратненько и все. Вот чем он и старается заниматься, по-видимому. Торпеды идут, но мимо. Еще один веер, но тут достаточно притормозить. Один уже третий уничтоженный противник. Основной калибр игрок медальку получил. Владивосток хорошо идет бортом. Есть возможность еще сделать больше урона. Сейчас будут цитадели, наверное. Да, ну. Не во множественном числе, правда, получилось только одна, но 20 тысяч, вроде неплохо. У Владивостока остается 30, причем не знаю, чем там занимались союзники, вон тот же Нагат. У Владивостока, по-моему, с последнего момента, как на него Алабама обращал внимание, прочность не изменилась. У него, по-моему, так и было 50. Блин, Владивосток, ты собираешься борт убирать? Мне больно на это смотреть. Что ты делаешь? Это... На две цитадели тридцатка ушла. Ушел линкор. Да, просто, просто бездарно. Вот подводная лодка подоспел Сейчас посмотрим. Интересно, сколько у подводной лодки, к примеру, сейчас прочности, что он позволяет тебе такую роскошь, как импульсы, да, атаковать с импульсом. Чтобы выдавать свое местоположение. Да, у него 2 триста блин, тут одна бомба попадет и все. Можно же просто без импульсов с перископной глубины, блин, торпеды кидать и все. Ёперный театр, вот пожалуйста, точку брать не стал и пришел еще слился, вот. Сколько я раз раньше говорил, прежде чем в бою что-то сделать, подумай о последствиях, к чему это может привести. Сменец где-то тоже недалеко, курсу. Алабама, отлично, торпеда уклоняется. Он за 200 курсу. тысяч уже. Так, одну придется съесть. Ничего терпимо. Прямо по курсу. Да, и Нагата союзный находится очень далеко, конечно, ждать его, пока он дойдет до точки. Ну, по очкам, в принципе, команда впереди. Нога-то можно сюда даже нет, Просто, на всякий случай, сейчас вот развернулся, пошел в угол карты, по очкам команда через 3 минуты победит 100%. Зачем ты сюда идешь? Вот тоже непонятно. Ну, тут эсминец. Если эсминец с головой, нормальный игрок, все, ничего ты против него сейчас не сделаешь. Он так и будет себе спокойно спамить торпеды. И Алабами тоже, да, ну Алабама правильно Сейчас разворачивается, надо отсюда уходить Рвать дистанцию и тянуть время Просто по очкам побеждай. Вот так, Нагата сюда идет Да, к примеру, Алабаме две торпеды хватит для того, чтобы Так сказать Закончить этот бой Сколько там у Нагата прочности А, ну у Нагата еще Много Ну, много-немного для эсминца. Иногда и полный запас прочности не проблема. Но ну, бывает рельсоходы или ну, удачный сброс, там хоп и... За Широкий веер. Зачем... Причем два широких веера. Это уже, конечно, отчаяние. Он сколько уже кидает, кидает, но одну попал. У него еще и ПВО работает. все, ну, нормально. Да, вот так вот таком, зато понятно, где корабль находится сразу. На корабль. Ну, попасть не получилось. Ну, думаю, шансов у эсминцев больше нет. <laughs> Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.